Ветчину можно купить в любом магазине, но домашняя гораздо лучше, так как вы знаете из каких продуктов она приготовлена, сегодня готовим вкусную, нежную, сочную домашнюю ветчину Дома в пакете. Домашнюю ветчину в пакете приготовить легко и просто, только речь идет о пакете для запекания, но не как о пакете от сока или молока, одно время интернет просто забросали подобными рецептами приготовления ветчины, Пакеты для сока предназначены только для хранения холодных пищевых продуктов, но не как для их длительной термической обработки. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте ингредиенты для приготовления домашней ветчины. Куриное филе мелко нарежьте. У куриных бедрышек удалите шкурку и кость, мелко нарежьте. Выложите в миску нарезанное куриное филе и мясо бедрышек, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте измельченный чеснок, я взяла чесночный порошок. Вкусняшки, подписавшимся! Постепенно влейте куриный бульон и хорошо перемешайте, отправьте мясо в холод минимум часа на 2-3. Затем достаньте мясо из холодильника и добавьте быстрорастворимый желатин, Снова хорошо перемешайте. Возьмите два пакета для запекания. Фарш для ветчины выложите на пакет. Плотно сверните пакет, формируя батон ветчины, заверните во второй пакет для запекания. В кастрюлю налейте воду и выложите куриный фарш в форме батона. Доведите воду до кипения и варите ветчину 40-45 минут на небольшом огне. После ветчину достаньте из воды, очень хорошо охладите и освободите от пакетов. Готовую охлажденную ветчину нарежьте и подавайте к столу на закуску с горчицей, хреном, соусами. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Нам понадобится Куриное филе 300 грамм Куриные бедрышки 3 штуки Куриный бульон 100 миллилитров Желатин 15 грамм, чеснок, 1-2 зубчиков, соль, по вкусу, перец черной молотый, по вкусу, количество порций, 6-7. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Всем Марии удачи, и дачи у Марии, увидимся.